Ты слышала, Тон? Слышала? Вот это да! Панки и уже не вместе? О! я в шоке! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик! Извели они долго и счастливо! Жарко. Ой, как жалко, прям жалко жарко. Все, ребята, на мороженое хочу, хочу на мороженое. Все, не могу эту шалу затерпеть. Ой, как скучно, ой, как скучно. Ой, как жарко. Ой, скучно, и скучно, и жарко. ой. Моложенное? Кто говорит о моложеном? Я тоже хочу, я тоже морозинку хочу. Она такая вкусная, сладкой, а слезай с тину. Просто обалдеть. Давайте быстренько бежим на мороженое. Вы чего здесь раскричались, а? Зачем? Вот ты интересный. Ну как это зачем? А кто нас на мороженку поведет? Уй, да, Панки! Мама занята! После с нами на мороженое, пожалуйста! Мы так хотим молодой. Она такая сладенькая и сладенькая. Ну вы хитренькие. Ну ладно, идем на вашу мороженку. О, я пелая, я пелая. Ну что ж, малыши, заказывайте свое мороженое. Ой, какие вы красивые! Платья, просто шикарные. Панки, ты тоже так хорошо выглядишь. Спасибо, Дон, какие молодцы, что пришли. Сегодня как раз нам привезли самые вкусные привкусные мороженые. Вы присаживайтесь, а я вам сейчас принесу. Ой, самые-самые вкусные, я уже хочу. Ой, освежающие мороженое. О, привет Панки. Привет Гугу Гу Девчонки, -гу это чего за не совсем одетая тетя? А? Эх, Панки, какая такая не одетая тетя? Это же оба у нее такой. Тянитишки! Это же сама Google Куинн! Ты видел, какая она гламуна безчастия? Тинорожка, ну где ты там? Ну давай быстрее! Мы и так уже почти опоздали. Набегу да я уже, бегу! Стой! Чего отсутилось? Тут, тут быстренько, быстренько! То теперь стой! Что такое? Сейчас идем! Тихо! Видишь Панки с этой новенькой Google Куинн разговаривай! Ну минуточку! Как же хорошо, Панки, что мы здесь с тобой встретились! Вообще круто! Компания будет улет! Хорошо, сегодня выглядишь! Спасибо Панки, но я вот ты знаешь хотела себе образ немножко изменить. Да нет ты, так красивая, ты мне и так очень нравишься. Что? Она ему нравится? Что, правда? Конечно. Вот Панки, не ожидала я от тебя такого. Единорушка, идем быстрее домой. Быстренько, быстренько, ну чего стало? Что случилось? Мы что на Морозунку уже не идем? Нет, не идем. Дома все расскажу, давай быстренько. Ну ведь для сценического образа вообще классно. Тебя ведь все фанаты именно такое любят. Ну да мой сценический образ, а я хочу так, чего-нибудь попроще. Я вот хотела к единорожке за помощью обратиться, как ты думаешь, она мне поможет? Ну конечно, единорожка офигенно разбирается в моде, она просто шикарный модельер. Да, кстати, она вот с минуты на минуту должна подойти. Вот ты с ней поговоришь на эту тему. Да нет, я уже с ней в школе поговорю, я здесь на минутку, только мороженку купить хотела. Ну ладно, хорошо вам повеселится. Ну все, я побежала, увидимся в школе. что это такое, где единорожка, так долго ее нету. Ну ладно, доедайте свое мороженое и пойдем домой. Завтра в школе узнаю, что случилось. Привет, девочки. О, Цветочек, а можно я возле тебя присяду? А, возле меня? Ну, гранч пока нету, ну, я не знаю, ну присаживайся. Спасибо, Цветочек. А что случилось? Единорожка, почему ты в шпанке сидеть не хочешь? Да я не то что сидеть возле него, я этого обмайщика видеть не хочу. Ого. Ты, Панки, видеть не хочешь? А что случилось? Ты слышала, Дон? Слышала? Вот это да! Панки, единорожка уже не вместе? О, я в шоке! Ты представляешь? Ему другая девочка понравилась! О, ничего себе страсти! Сумерки, еще мне расскажи, я не услышала, чего там единорожка говорит? Подожди, не сейчас! Не отвлекай меня, Дон! Ничего себе поворотик! Кто же ему понравился? Да это, расфуфыренная Го-гоу, Куин! Ты представляешь? Панке понравилась другая девочка. Да ладно тебе. Ты точно все правильно услышала. А то, я даже знаю, кто эта девочка. Это Гугу -гу Куин. Обалдеть. Чего, обалдеть? Мне, например, единорожку жалко. Да нет, я не о том. Вот она идет. Гугу -гу Куин. Привет, девчонки. Угу. Привет. Слушай, единорожка, хотела кое-что у тебя попросить. Эм, понимаешь? Этот образ у меня как бы сценический, я понимаю, что всем моим фанатам он очень нравится. Да и мне нравится, но, но я бы хотела еще, хотя бы, ну повседневный что ли, что-нибудь попроще. Можешь мне помочь? А чего то Панки уже что, твой образ не устраивает что ли? Эм, извини, единорожка, я что-то не поняла. О, приветик всем. Единорожка, я тебя так долго ждал в кафе с мороженым, ты где пропала? Ой, да ладно тебе, Панки, скучно там тебе не было. Ну ладно, вы пока поговорите, а я потом подойду. Так, ничего не понятно, ну ладно, единорожка, можно тебя на минутку поговорить? Ну идем, а вот теперь рассказывай, что случилось? Ну как что, Панки, я все слышала, как ты говорил вот этой гу что она тебе нравится. Слушай, ну да, я говорил, что мне нравится ее образ и фанатам тоже он очень нравится, потому что она меня спрашивала, сможешь ли ты ей помочь с ее новым образом. Она хочет что-то нежное, простенькое, ну она же знает, что ты очень классный модельер, вот к тебе хотела обратиться. Что, правда? Эх вы, девчонки. Но если уже собрались что-нибудь слушать, тогда дослушайте хотя бы до конца. Извини меня, Панки. Вот я, растяпа. Ну да, я только услышала эти слова, что ты сказал, что она тебе нравится, и сразу же убежала. Вот ты глупенькая единорожка. Ты же мне одна единственная нравишься. Теперь я это знаю. Извини меня, Панки. Вот тебе еще подарок. Ух ты, Привет, друзья ну что же давайте сегодня откроем вот такого питомца давно мы этого не делали и к сожалению в этой серии питомца для единорожки нет но я надеюсь что в четвертой она обязательно будет и это будет какая-то пони но я не знаю посмотрим ну что ж давайте открывать пока единорожка присмотрит вот за этим питомцем и где наша подсказка Ой, здесь разбитое сердце и косточка. Прикольненько. Давайте поскорее откроем еще второй слой. А -а -а, вот так мы сейчас его откроем. Ой, порвался. Ну ладно, вот наши наклеечки. И остался последний слой. Ой, вот такая собачка. Я ее очень-очень еще хочу. А такая кошечка мне есть. Мне очень нравится в четвертой серии уже будут не только... Кошечки, собачки, зайчики или хомячки. Здесь будет много всяких животных. И скунсик будет, и сова будет, и пони будет. Или лошадка, я уже не помню, но очень много всех разных. А, а еще много таких животных, о которых мы пока еще не знаем. Ведь нам еще не раскрыли весь секрет всех питомцев, которые будут попадаться в четвертой серии. Ну что ж, а мы как раз добрались до нашего питомца третьей серии. Вот наш лист коллекционера. И... А, это собачка! Собачка! С вот таким вот оранжевым совочком. И дальше... Ух тышка! Это что такое? Я не знаю, сейчас мы посмотрим, что это такое. Очень интересно. Это у нас бутылочка Белая с оранжевой вставкой С черной крышечкой Ребята, это как будто бы футболочка Смотрите, вот сюда проходят лапки А это одевается вот сюда на спинку А вот здесь шея Сейчас в это все Это как футболочка Ну что ж, а теперь давайте откроем самого щеночка Какая милота! Вот это да! Какой он прикольный! Вот такая у него смешная челочка! Такая веселая, классная, задорная! Вот такие две бамбулечки! Это волосики собраны в два пучочка! И такие огромные-огромные глазки! Ой, какой он классный, за щеночек Давайте оденем кофточку! А я-то думаю, это ж какой должен быть маленький щенок, чтобы одеть вот эту кофточку! Действительно! Просто такая махонькая-махонькая. Давай, одевайся. Вот такой яркий щеночек своей футболочки. Давайте еще посмотрим, что вот здесь в песочке. Открываем. Ой, здесь уже что-то видно. Ну, а это очки! Очки лисички. Какой модный аксессуар у нашей щеночка. А ну-ка, давай, пример. Ага, смотрите, он еще бомбезнее. Вообще класс. Какая милота. Мне очень нравится. Очень классный, очень прикольный. Этот щенок такой рыженький, что он мне похож на лисенка. Ух ты, Какой милый щенок. Спасибо тебе, Панки. Я буду за ним ухаживать. Ты мой хороший. Вот, Баби,